Добрый день, дорогие друзья! С вами Александр Герчик. Я президент компании Герчикинко, И сегодня я вас познакомлю с нашей компанией, это для тех, кто не знает, кто я такой или о чем наша компания. Мы профессиональный форекс-брокер и расскажу краткую историю. Я профессиональный трейдер, торгую 22 года и в 2003 году стал управляющим партнером компании одной из самых крупных компаний в мире по трейдингу Hall Brothers». Я профессионально управлял трейдинговой компанией в больше, чем 2000 трейдеров на протяжении 7 лет. С Иваном я познакомился у меня на семинаре, он учился на трейдера, впоследствии стал неплохим трейдером. И в 2013 году мы познакомились поближе и решили создавать брокерскую фирму. И так в 2015 году была создана компания «Герч Кинко». В первую очередь то, что мы хотели создать, это была компания, которая будет высокотехнологическая и в первую очередь основана на том, чтобы помогать нашим клиентам становиться лучше, становиться лучше как трейдеры, становиться более высокообразованным и самое главное дать им все технологические решения. У нас действительно получилось, компании 5 лет, мы считаемся высокоразвитой компанией, мы э, очень высокотехнологическая компания, это компания с лучшими спредами, э, мы с Иваном познакомились с очень сильными игроками на рынке Форекс э, э, в 2013 году и по сегодняшний день, что действительно очень важная деталь. Эти люди работают с нами. Это наши поставщики ликвидности. У нас одни из лучших поставщиков ликвидности в форекс-индустрии. У нас одни из самых лучших условий по спредам. У нас хорошие программы. И на самом деле у нас очень много нового для трейдеров. У нас есть система риск-менеджмента, которая была придумана специально для трейдеров. У нас есть конструктор алгоритма. У нас есть много-много другого для того, чтобы вы действительно становились более профессиональными. В первую очередь хочу отметить это наше обучение внутри компании. Внутри компании реализовано очень много для того, чтобы вы действительно обучались и становились лучше. Очень часто, естественно, в Форекс-индустрии возникают вопросы по поводу безопасности. Задайте себе один вопрос. Сколько президентов Компании вы знаете, которые поставили свое персональное имя как бренд компании. Так вот, наша компания называется Герчкинко, меня зовут Александр Герчик. Я действительно знаю, что мы делаем все хорошо, поэтому мы назвали компанию моим именем. Поэтому, дорогие друзья, если вы еще не стали нашими клиентами, становитесь и всегда запомните одну выдающуюся фразу. Выбирайте всегда сильных.